Всем привет! Всех с прошедшими праздниками! Я долго не выходил в прямой эфир, было очень много дел. На самом деле, несмотря на Новый год, было очень много работы. Мы сейчас занимаемся тем, что уже мы готовы вам продавать не просто мойки, продавать не просто оборудование или постройку, а сейчас мы готовы вам давать создавать готовый бизнес. Например, вы обращаетесь к нам в компанию и говорите, я хочу построить мойку самообслуживания. И мы уже что делаем? Мы подбираем под вас участок, мы оформляем полностью документы. Вы просто приходите к нам и говорите, парни, мне нужна мойка. Все дальше, остальное это наша головная боль, и мы все остальное делаем за вас. Вы выбираете регион, это может быть абсолютно там Якутия, Ямало-Ненецкий район какой-нибудь, без разницы. Краснодарский край, вообще без разницы. Единственное, что мы не заходим в, в, в, в республики Северного Кавказа, это Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабарка, Бартина, балкария Карачаево-Черкесия. Почему объясню? Потому что там слишком э, тяжелый административный ресурс. И там что-то решить очень тяжело, и, и там, ну, сами знаете, как то в общем, там делается. Вот, поэтому мы что на себя можем точно взять? Начиная от Ставропольского края и заканчивая там Владивостоком, или там еще, если есть что-то дальше, Курильскими островами... В общем, мы готовы, во-первых, искать участок, мы готовы оформлять документацию. У нас сейчас есть в штате специалисты, и еще раз хочу напомнить, ну, сказать, что это в штате. Это не просто какая-то организация какая-то, к которой мы обращаемся, а это мы сами конкретно. Например, на сегодняшний день в Москве и Московской области у нас уже есть около двадцать три участка, которые я сам лично ездил по этим участкам, сам смотрел, насколько э, там будет интересно поставить мойку самообслуживания, насколько это будет рентабельно, и поверьте, участки просто супер, это вообще охрененные участки, которые вам, я уверяю, вам понравятся. Если кто-то думал открыть мойку самообслуживания, и у вас была основная проблема, это найти земельный участок, это оформить документацию там, или еще какие-то, мы вам в этом полностью можем помочь. Сейчас мы можем все. Уже могу с уверенностью это сказать. И кстати, у нас появилась не только возможность не только искать участки под мойки самообслуживания, также мы можем находить участки под магазины, под хостелы, там, я не знаю, под маленькие магазины, под сети какие-то, под пятерочки там, и тому подобное. И самое главное, это специалист, специалисты, которые сейчас работают у нас в команде и которые действительно я на собственном опыте убедился что они действительно умеют и, и делают то что говорят это как это как это показатели этого это то что я сам сейчас купил уже один участок мы нашли собственника этого участка причем собственник сам не размещал объявление наш специалист нашел этого собственника сначала нашел участок потом посмотрел, мы выехали с ним вместе на этот участок, я посмотрел этот участок, он мне понравился, я говорю, да, это хорошее место, в принципе, здесь будет хорошо будет работать мойка самообслуживания, отличный трафик, в общем, все подряд, мы, кстати, по, этому, по этой теме еще за видео снимем, вот, и все, он дальше стал искать собственника, вышел на собственника, собственник сам удивился, когда мы на него вышли, он говорит, слушай, а как вы меня вообще нашли, как вы вообще обнаружили, что я, я там, вот, это было для него таким, Давайте. Если бы мы сами с ним не обговорили этот момент и не попросили его сдать нам в его в аренду, он бы, наверное, так и не сдавал его, на самом деле. Сейчас мы полноценная компания, которая продает бизнес. Мы не продаем, ну как, мы продаем, конечно, оборудование, мы продаем э, постройки, все такое. Да, это все мы, конечно, делаем. И делаем это лучше всех, вы сами знаете, и оборудование наше вы покупаете, уже знаете. И кстати... Сейчас многие мне говорят, слушай, а я там видел за 150, за 180, за, за, за какие-то вообще копейки. Дорогие друзья, вот честно, я к вам, ко всем людям, которые к нам обращаются в нашу компанию, реально отношусь по-дружески. Почему? Потому что мы с вами в одной лодке. Потому что мы с вами с первого дня запуска этой мойки, даже с первого дня выезда нашей монтажной бригады, до последнего дня, пока вы не закроете эту мойку вообще. И мы с вами каждый день на связи, и мы с вами э и созваниваемся и выезжаем к вам на объекты. Поверьте, друзья мои, если вы покупаете оборудование, если человек продает оборудование, к примеру, за 180, 200, 250 даже тысяч, даже 250 тысяч, поверьте, у него не остается ни денег, ни времени, ни возможности отправить к вам ни сервисную службу, ни поставить сервисник, который хотя бы по телефону ответит на ваши вопросы, потому что он скорее всего это делает все сам один и пытается как-то это, на этом рынке выжить, понимаете? Потому что выжить на этом рынке, продавая оборудование за 250 тысяч, невозможно. И это только в случае, если я сам, я сам через это прошел, поверьте, я, я приехал из Дагестана три года назад, я стал заниматься этим бизнесом, я сам через это прошел, я знаю, что это такое, я знаю, что я вам говорю. И если человек говорит, что там, я вам предлагаю оборудование за 180 тысяч, или там за 200, до 250, даже вот так могу сказать. Если вам предлагает и говорит, все, пацаны, у вас будет все супер, работает, хрен там. На самом деле, нихера не работает. Потому что, во-первых, нужны специалисты, которые а, помогут вам, инженеры, которые помогут вам сделать так, чтобы это оборудование работало как часы, потому что мы каждый день что-то новое придумаем. Мы каждый день какие-то диодики там меняем, еще что-то делаем. Так что, друзья мои, не ведитесь на это. Так, вот этот Сергей, как раз он мне помогает отвечает на некоторые вопросы, так что обращайте внимание. Так, если планирую открыть мойку на территории торгового центра, много ли документов нужно переоформить? Так, Сергей, ты тут, я думаю, ответил, зависит от первоначального статуса участка, в целом пакет документов не очень сложный. Все, отлично, супер, Серег, если что, если я где-то что-то пропустил, добавляйся и отвечай, пожалуйста, на эти вопросы или там какие-то предложения почем участок в Москве примерно в среднем? Не могу сказать. Это все нужно индивидуально. Это обсуждается, это мы созваниваемся с вами. Алексей, это если не ошибаюсь, это ты. Давай так, мы с тобой созвонимся, и я тебе все это расскажу подробно. Там потому что разные участки, разные цены, разные варианты работы. Какие-то участки от собственника, какие-то в аренду, какие-то от государства. В общем, там очень много разных интересных вариантов, реально интересных вариантов. Так, насчет... То, что вы написали, просто нашел уже место для мойки с руководством, согласовал, теперь они сказали, что переоформление от меня. Ну, смотрите, мы сейчас сделали такую методичку, который, по которой вы можете, там прям пошагово, мы специально ее сделали, это методичка, по которой пошагово вы можете э, пройтись и, в принципе, сами оформить все документы для мойки самообслуживания. Мы сделали такую специально для наших клиентов, и причем сейчас мы сделали ее не просто так, со слов нескольких людей, там, примерно что-то в голове прикидывая. Нет, это конкретно, это выписал специалист, это те инстанции, по которым мы сейчас сами ходим, оформляя наш участок. Это будет первоначальный самый такой кейс, который каждый шаг, который мы делаем, мы будем все записывать на видео. И все это вы сможете увидеть. Это такой будет маленький, ну, не знаю, не сериал, а, наверное, фильм какой-нибудь такой. Что мы нашли сейчас? У нас сейчас из 23 участков, которые я уже сказал, это где-то участков 14. Это подмойки самообслуживания от государства, которые мы нашли, и сейчас будем через розыгрыши, через тендеры или там еще через какие-то там, да, аукционы, я не знаю, там, короче, в общем, покупать. Это первое. Второе, это от частников, которые у нас есть. Частники продают очень неплохие объекты и по очень вкусной цене. Тут тоже можем с вами поработать. И что еще? И есть аренды тоже от частников. Аренды, покупка от частников и также от государства тоже есть. Интересный вариант. В каком регионе эти участки? Сейчас, который мы смотрим регионы, это Москва, Московская область. Ну, Московская область в основном москва потому что это сами знают это тяжелый случай это московская область вот но мы как московская уже сейчас кстати у нас уже сейчас есть кейс это человек заказал нам поиск участков в анапе и мы нашли если я не ошибаюсь уже там где-то около ну больше 20 участков, короче мы нашли в анапе мы сейчас будем их смотреть и все эти варианты показывать уже заказчику. Вот найти участок, найти специалиста, который может находить участки. Вот я за три года, я три года искал такого специалиста. Три года я просто я все обзвонил все организации, всех риэлторов, всех там я не знаю. Конторы, которые вообще юристов, кадастровиков, геодезистов, я не знаю, агентства недвижимости, риэлторов. Я со всеми поработал. Я вплоть до того, что я был вхож во все администрации там, Москов, Москвы и Московской области. Я вхож был там, я не знаю, в Госдуму, там, я не знаю, уже я с кем только не общался. Единственное, я, наверное, до Путина там, до самой верхушки не дошел, а так уже со всеми общался. И нет, ни хрена, найти какой-то участок было очень тяжело. Потому что людей, которые могут находить участки, вот таких людей очень тяжело найти. Сейчас мы рассматриваем так: первое это вы выкупаете землю, ну мы с вами выкупаем землю у государства, вы, мы вместе с вами участвуем в тендере, и может быть сдаем вам же в аренду ее, ну как-то там пересогласуем. Второе это у нас есть участок, вы заходите туда как инвестор и строите там мойку, и дальше мы там работаем с вами 50 на 50. В общем вариантов очень много. На самом деле мы недавно выписали вариантов наверное 10 работы именно. в Сейчас это все будем грамотно уже через финансистов, через юристов оформлять договора. Мы вам даем все эти варианты, вы выбираете самый подходящий для вас, и мы начинаем с вами работать. Мы также можем найти и с выкупом, и в аренду, в общем, вариантов очень много. Если кому интересно, поверьте, друзья, на самом деле это просто, не знаю, это просто вышка. Это, это лучшее, что вообще возможно предложить на рынке, наверное, и вот честно я вам могу сказать, то что раньше и сейчас ни одна фирма, которая занимается оборудованием стопудово, я вас уверяю, не сможет вам предложить такую же услугу, потому что я потратил на это три года на поиск такого человека, и, который может вот так вот это все находить, и сейчас... Поверьте, друзья, э, это очень сложная работа была проделана до и сейчас то, что проводит, это очень сложная работа. И кто с этим сталкивался, я думаю, вы меня ну, поддержите и точно подтвердите мои слова. Какую доходность приносит инвестиции? Э, ну, смотрите, смотря, э, ну, по какому договору, смотря, вы заходите, но в среднем как минимум, как, вот по самому-самому минимуму, это 15% годовых. По самому это самый минимум. Сегодня мы просчитывали одну модель уже с инвестором, да, и там мы просчитали, если полностью он там заходит и мы с ним вместе все выкупаем, все делаем, то его доходность 40%. Это вот от суммы, чтобы понимать, от суммы, к примеру, он вкладывает 15 миллионов, ежегодный доход это 40%, плюс 40% он получает. В общем, мы посчитали, это где-то 6 миллионов получает человек, вложивший в это деньги. Так, да, согласен, ваша компания самая лучшая, есть да, спасибо огромное, спасибо большое. Это для нас очень ценно. Ты делаешь все, ты делаешь, ну, действительно, ты делаешь настолько много для того, чтобы твой продукт был лучший, чтобы он хорошо работал. И когда человек говорит, да, это да, что там, там, что там, там, два мотора, там, я не знаю, терминал. Нет, это чтобы все это заработало, чтобы вовремя вам ответили на звонок первый, чтобы вовремя потом вам отгрузили, чтобы вовремя бригада уехала, чтобы бригада вовремя это все правильно смонтировала, чтобы дальше потом, если вдруг какие-то вопросы вам всегда ответили вовремя и э, ваша мойка ни одного дня не стояла а дальше если вдруг что-то случилось чтобы вам отправили вовремя запчасти поверьте это колоссальная работа и это огромное количество людей сейчас у нас в компании работает 32 человека 32 человек и это москва чтобы вы понимали если вы покупаете одну мойку это все проходит именно через 32 человека это вот мы вас обслужим вот такая огромная ком команда вас обслуживает сейчас так, когда, какая сумма нужна для, э, для инвестиций? Ну, я думаю, что это от 3 миллионов. Э, и то это будет, как сказать, это будет такие совместные инвестиции, потому что сам проект нельзя запустить за 3 миллиона, вы сами знаете. Это, скорее всего, будет, э, там, мы будем открывать или ИП, или ОО, или вы будете входить в наши ИП, ну, что им такое. Сейчас поговорим с юристами, посмотрим, как это все сделать правильно. И э, вы заходите туда, э, и получаете уже свою... Ну, короче, в общем, минимальная прибыльность по-любому. Вот вы внесли 3 миллиона, вы 15, минимум 15% годовых получаете. Это 100%. И причем это не какой-то там, не знаю, не IP, как они называются, эти там всякие там криптовалюта или еще что-то, или какие-то стартапы, или какая-то... Это все такое, которое юридически подтверждено, что вот эта земля, вот, там, вот эта мойка, вот это оборудование, оно принадлежит вам, что это... Ну, Короче, это все настолько вот четко, вы понимаете, за что вы платите, сколько вы платите, сколько вы получаете. Все абсолютно прозрачно. С какими рисками можно столкнуться при инвестировании? Ни с какими. Вообще ни с какими. Если вы там сильно не нагрешили где-нибудь, то с рисками вы точно не. Потому что э, весь риск получается. Не то, что риск, э, ну, смотрите, вот давайте так, если года три назад. Мы с вами не знали, что такое мойки самообслуживания. Года три назад мы э, с вами думали, ну мы с вами что, я знаю, это давно бизнес, а вы, например, думали, блин, а будет ли он приносить, а при, заедет ли кто-нибудь туда мыться там, или еще какой-то вопрос у вас был. Три года назад это было актуально, да, на самом деле это было еще непонятно, работает этот бизнес или нет. На сегодняшний день вы прекрасно знаете, у вас наверняка есть знакомый сосед, брат, там, родственник, у кого есть мойка самообслуживания, или живет мой возле, ему, или там друг еще, который, которые имеют мойку самообслуживания. И вы знаете рентабельность мойки самообслуживания. Вот здесь есть Алексей парень. Задайте ему вопрос, сколько приносит в день один пост мойки самообслуживания. И поверьте, это хороший бизнес, который приносит хорошие деньги. Мы вам предлагаем, это сегодня то мы предлагаем такой вариант. Скорее всего, что завтра-послезавтра, если у нас появится хороший инвестор, который готов вкладываться в сеть с нами вместе, мы просто закроем все эти варианты и просто уже будем сами запускать на деньги инвестора огромную сеть. Потому что самая тяжелая, самая проблема это найти земли, не найти деньги, это не оформить, это самое тяжелое найти участок, где можно разместить мойку. А сейчас и этот пробел, так сказать, мы его заполнили, все, теперь у нас есть все в наших руках, чтобы завтра уже предлагать вам охрененные участки, чтобы закрывать уже, ну реально запустить охеренную сеть. Мы выросли, потому что у нас просто мы не помещаемся уже. Мы есть, друг другу по головам там ходили, потому что мы вообще не помещаемся. Сейчас мы взяли а, тысячу квадратов цех, а, поэтому. Welcome к нам, это еще больше продуктов, которые мы будем вам предлагать, это еще больше улучшится качество стопроцентно да, за то, что, за счет того, что мы сможем уже как-то более правильно размещаться. Там компания вообще красавцы парни, всегда на связи поработала с компанией, стали теперь друзьями. Да, спасибо большое. Настолько приятно, ты не представляешь, у меня прям клянусь, так приятно, когда это говорит клиент, который действительно работает с этим оборудованием. Как защищены мои инвестиции? Юридически защищены ваши инвестиции. Потом мы с вами не покупаем э, какую то там непонятно что. Мы не покупаем воздух, мы не покупаем, мы покупаем конкретно участок. И вы заносите деньги на покупку участка для мойки самообслуживания вы заносите именно сюда деньги, понимаете, э, вот в чем э, тут, тут нету такого, что вы там и сами знаете, земля, она ну, не бывает так, тем более мы, хорошая земля на дороге, она в любом случае имеет свою ценность, и причем мы покупаем их по очень хорошим ценам, э, таким ценам, которые мы в любой момент можем просто как две секунды продать эту землю, как минимум в полтора раза дороже, э, когда купят купятся мои инвестиции, вот сегодня мы считали уже с одним инвестором, при самом-самом таком пессимистичном раскладе ваши инвестиции раску... окупаются через 2 года 3 месяца. Это если вы вкладываете 15 миллионов. Это если мы смотрим там с участком, со всеми делами. В общем где-то 15 миллионов вы вкладываете. Это уже со всеми документами, со всеми делами. Просто если, как вам обычно считают, да, вот, или даже мы говорим: оборудование окупается за 8 месяцев, 6-8 месяцев, там, 9 месяцев. Но если брать документы, а там, или аренда, или покупка участка, там постройка это все это, конечно, это все окупается за 2 года, 3 месяца. Так, если у меня участок, как стать партнером, что вы предлагаете? Так, вот смотрите, если у вас уже есть участок, мы просто вас можем внести в наш вот этот вот пул участков. Мы просто их предлагаем, эти участки, уже инвесторам, уже людям, которые откликнулись на, наш вот этот, на наше вот это предложение. И уже с ними вместе рассматриваем, как мы с вами будем работать. Смотрите, вот первое, хочу сразу сказать, многие... Люди, которые нам предлагали участки, они говорят так, смотрите, у меня есть участок, я вам даю участок и мы работаем с вами 50 на 50. Нет, так не получится. Почему? Потому что рыночная стоимость вашего участка варьируется примерно от 60 максимум до 180 тысяч. Ну, Даже по Москве, если брать, от 60 до 180 если это место при самом-самом таком раскладе, представьте, нам нужно туда, чтобы запустить эту мойку, минимум там 10-12 миллионов, чтобы запустить полностью под ключ хорошую мойку там со всеми там функционалом. Вот, поэтому 50 на 50, конечно, здесь невозможно. Это мы с вами можем так сделать, мы с вами делаем договор, вы берете на себя постройку, мы берем на себя оборудование, и мы вам же еще платим аренду за данный участок. Но рыночная стоимость должна быть. Так, вы предполагаете пассивное или активное участие инвестора? смотрите, инвестор не участвует активно, если вопрос в этом был то инвестор просто сидит и сыграет бабки, вот что он делает мы занимаемся сами там подборами мы занимаемся сами оформлениями, мы занимаемся сами постройками, запуском мойки надо, мы переводим мойку в управляющую компанию Занимаемся маркетингом, чтобы она все время качала деньги, да, чтобы все работало как часы. Мы следим за вашими администраторами. Это уже если вы обращаетесь в управляющую компанию. Вот сколько времени вы ищете участок? Ну, если честно, у нас вот это самое прикольное. У нас Сергей зашел, получается, к нам устроился в начале декабря, если не ошибаюсь, конец ноября, начало декабря. За это время я, блин, за три года не мог себе участок найти. Три года! А теперь Серега мне один участок находит за 2,5 миллиона, он находит мне, это 5 соток, охеренно место, трафик бомбический просто. За 2,5 миллиона. Второй участок он находит там, ну сейчас мы оформляемся, пока ничего не буду называть, пока еще не закончим там. Дальше третий участок в аренду он мне находит. Тоже за офигенную цену. Вообще в офигенном месяц с огромным трафиком. Так что за месяц. вот он И плюс еще 23 в запасе, который сейчас просто нужно оформлять. Так, участки ищите не только под мойки. Нет, смотрите, участки мы ищем, пока мы ищем только под мойки, но в дальнейшем рассматриваем, потому что уже сейчас попадаются офигенные варианты и под, если запустить, например, пятерочку, если там под склады какие-то, есть участки очень хорошие, очень вкусные участки под торговые центры. Которые вот прям очень вкусные участки. Которые на самом деле найти такой участок сегодня в, в Москве, Московской области, это, это пипец сколько надо сил потратить на то, чтобы это сделать. А мы нашли такие участки. И они у нас сейчас уже есть. Вот сейчас просто, блин, я не знаю, если я раньше хотел купить себе машину, там еще что-то, там автопарк, все нет, там я говорю, там квартиру может быть еще подумал как-то купить. Сейчас нет, сейчас... Сейчас у меня единственная в голове мысль, это где бы найти еще участок и выкупить себе участок. Все, вот больше, больше никаких мыслей, абсолютно никаких желаний больше. Только покупать участки, потому что такая возможность, блин, ну я никогда в жизни не думал, что я найду такого специалиста в этом в данном профиле. Так, в общем, всем всего хорошего. Если вопросов тоже нету, я выключаюсь. У меня как всегда супер эмоционально проходит, ну реально сейчас столько эмоций, столько всего интересного произошло за то время, пока я не выходил в прямой эфир. На самом деле очень много интересного произошло, поэтому э, обращайтесь, кому это интересно, пишите, звоните, я с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Э, welcome, друзья!